Всем привет, вы на канале Темчик Лима, всем привет просмотра, а мы начинаем данный видеоролик, ставь лайк, подписочку на канал, а мы начинаем, погнали! Да, ребят, сегодня записываю данный видеоролик, правда? Или это была постановка, да, ребят, куча вопросов ко мне было по поводу вот этого видеоролика. Блин. Сейчас, секунду. Укс, я вам кое я не, не хотела это палить. Ладно, сейчас я перезахожу на YouTube. Вообще, я перезашел на YouTube-канал. И э -э -э, где этот ролик? Вот этот ролик. Правда ли или была постанова? Ну, ребят, конечно, мне кажется, много вопросов было по поводу того, что это постанова или нет. Сейчас я вам расскажу один секрет. Вы, наверное, будете в Афиге. Я сейчас э, записываю видеоролики. Сейчас записываю видеоролик на action камеру. Ну, сейчас она выключена, потому что я сейчас начинаю записывать ролик что с экшна камера. Вот. Сейчас я включу ее и да дальше начну рассказывать вам. Короче, ребят, когда этот ролик записывал, это было просто постанова. Потому что я реально не буду показывать, что у меня находится в телефоне. Потому что остальная часть была постанова. У меня был листочек. Дайте я вам просто пример приведу. Вот у меня балкон со всеми сценариями. Да? Вот здесь пишется сценарий у меня. Здесь идеи, да? И вот здесь у меня вот так вот лежал, И э, я просто читал. Открываю это упражнение по тексту, что у меня написано. Просто не показываю что-то. И когда я записывался в камерой в каких-то моментах была склейка. Это было видно, ребят, это склейка. Вот. И в какой-то момент э, мне показалось то, что я реально запалил сильно, то что это постанова. Я не хотел делать то, что постанова, но, ребята, у меня времени было мало, поэтому я сделал постанову. Как вы думаете, конечно же, вы поверили то, что это не постанова. И как-то, как-то, как-то кто-то заметил то, что там есть склейка склейка ролика. Я вам это сейчас реально покажу. Давайте сейчас еще раз. Я вот видите, экшен камеру включил. Так, ребят, сейчас я записываю для вас видеоролик. Вот его я записываю. Можете славиться. Вот я сейчас записываю ролик постановка или правда. Вот вы меня будете сейчас видеть на протяжении всего видеоролика вот. короче ребят это была постанова потому что ну кто будет вам показывать все контакты конечно же и галереи показал полностью потому что там было были для меня важные файлы вот и давайте я включу сейчас моменты в которых видно тоже а идет начало до да, 4 секунды я здороваюсь и телефон не включен. Ребята, минус телефон не включен. Ребята, вы слышите то, что я сейчас говорю на записи. Я вырезать ничего не буду. чтобы вы удостоверились, что сейчас это не постанова. Это правда и не фейк. Да, ребята, там видно, смотрите, там тоже телефон выключен. Но, вот смотрите, в какой-то момент я даже на веб-камере покажу. Я включаю. Пальцев здесь еще моих нету, я только его достаю и беру в руки, я только беру в руки, вот, поэтому это реально склейка, там даже видно в каких-то моментах, то, что это реально склейка, вот, видите, я перевернул, а там я уже давно перевернул. Поэтому, ребят, это все склейка, это склейка, ребят. Это склейка, склейка, склейка. Стопроцентная. Если я вам сейчас покажу монтаж того видеоролика и этого, то же там склейки больше, чем будет в этом видеоролике. Потому что в этом ролике я не буду вырезать ничего. Я просто сейчас буду делать маленькую склейку в некоторых местах потому что в некоторых местах я буду просто может перезапишу не получился там допустим кадр да вот и сейчас вы видите я захожу в контакты а там уже это я смотрю на вас я смотрю на вас телефон я давно уже перевернул именно по веб камере видно и там это все склейка ребят потому что вот э, телефон имеется в виду, записывался с 5 камер, камер записывался телефон. И одна камера только записала ролик. Одна камера записала, которая записывала телефон. Должно было быть 5 э, прямо сбоку, сбоку, прямо в боку, сбоку. Вот. И должно было получиться вот так. И веб-камера. Но ну, веб-камера записалась. А именно 5 камер, которые записывали телефон не записались, ребят, вы это слышите. И с этой камеры, которая выйдет ролик позже, чем вот этот. Вот. И вот даже вот в этом моменте идет склейка. Вот если мы его туда приблизим, там я уже до конца домотал, а здесь еще нет. Вот тут до, до конца, вот здесь именно я сейчас показывал. Видно с камеры, которая записывала. Э, по, при, при, с прямой. А здесь... Э, показывали, как вам объяснить, на веб-камере даже видно, то, что которую телефон записывала, записывала раньше, но на видео она как будто позже, ребят. Вот вы это должны понять. Никогда не монтируйте так, чтобы было видно склейку, потому что я смонтировал со склейкой. Это неправильно, ребят. Вы это должны услышать, потому что я смонтировал склейкой, а так я не хотел сделать, чтобы не получилась типа, постанова. Вот. Сейчас сценария никакого нету. Вот даже вам по покажу телефон. Он заблокирован. Он заблокирован имеется в виду паролем. Никакого ничего нету. Я даже сейчас покажу на камеру то, что вот тут ничего не записывается. Вот здесь ничего нету. Кошка, сценарий, подводное это. И все. Я показал все, ребят, на камеру. Если вы захотите, вы посмотрите обязательно ролик с камеры. И этот ролик вы увидите, что никакой то склейки нету и не было. Вот. И, короче, как-то так получилось, что видно было склейку. Я этого не хотела, чтобы получилась склейка. Ну, ребят, мы сейчас включаем. Продолжаем смотреть. И э, вы видите, то, что там уже картинки нету, а тут она была только что, понимаете? Это склейка. Чисто теоретически я записывал на веб камеру она стояла вот здесь где-то, вот здесь. Вот. Но она стояла у меня вот здесь. о, точнее справа. А телефон был тут. И вот эти четыре камеры, которые стояли по бокам. Они не записали. А которая стояла прямо, она записала. Ребят, как вы видите, телефоны у меня там один был, который записывал, да? И вон там бумага с идеей, О, с сценарием. Потом вот здесь не видно еще камеры, потому что я специально постарался поставить веб-камеру, вот которая еще записывает ролик, это была веб-камера в тот момент, чтобы она не записала записал только одну камеру, чтобы было видно то, что я записывал ролик с телефона еще, и не было постановок типа вот, а остальные четыре камеры я сделал так, чтобы их не было видно на веб-камере. Вот, когда я зашел на все эти четыре пять камер, ролика не было, и был ролик только вот на этой камере, чтобы вы понимали. Вот на этой камере был ролик. Почему? Я не знаю. Или флешка не сохранила, или повредился файл. Я не знаю, почему. Там даже в корзине не было этого ролика. Как получилось, я это не знаю. Вот. И я вам такой рассказал секрет. Установу это нет. Короче, буду заканчивать данный видеоролик. Всем спасибо. Всем пока-пока.